И всем привет, субъекты, я Максим Шадович, и сегодня мы поиграем не на реальном боро не ни на каком не Браутауне, Тау, ни там Курт Криптогород, ни на каком-нибудь Майк ни на каком-нибудь ТСО Крафт, ни на каком-нибудь и ни на каком Велкинг Дэд, то что в Мы поиграем на нашем Сенвере. IP. Вот, можете заскриншотить, можете как, как угодно сделать, но заходим на сервер. Сейчас я уведу я свой пароль, ну а я вернусь, когда я уже введу его. Так, я увел пароль, все, можно играть. Вот смотрите, вот наш сервер, вот он. Там по донату можно, даже работает команда Donate. Нажимаем на Donate, и у нас такое, такое, такая менюшка есть. Я еще ничего не настраиваю, тут только настрадаю это. Ну и тут один этот. Еще есть купить сено за 500 тысяч рублей. А раньше стоило миллион. Слушай, если, если кто-то захочет купить, то просто вам напишется. Чтобы купить сервер, спросите у админа о покупке. Я с вами договорюсь, там, может, за сколько-то продам, если вы захотите. Но, но меньше, меньше 100 тысяч я никому не продам его. Слушай, ладно, там 100 тысяч, ладно. Ну, 99, ладно, можно. А меньше нельзя. Тоже вот наш сервер... Зайти вы, вы пока что не сможете, потому что у нас включенным white-list, вот он, white-list, там, например, оф. отключить, теперь on. он, он включен. Все. никто сейчас не сможет зайти. Когда сервер будет открыт, я запишу специальное видео и вам все объясню, что сервер уже открыт. Можете заходить. Первый, на спавн. А вот свой, что-то такое. А. Вот, мы на спавне. Вот. Мы на спавне. На в меда тп пока что не работает. ТП на спаун уже можно трепнуться. Вот наш спаун, вот, донаты все любой донат хотите и покупайте. Но сервер еще не доделан. Но в, в описании будет IP сервера, и будет еще покупка доната. То, что вы можете задание купить донат, я, я все посмотрю, и еще напи напишите, пожалуйста, в комментариях что я, я купил на сумму там такую-то я проверю то что у меня начислены деньги или нет если не начислились то значит я не выдам потом вам донат если они начислились реально такая сумма значит я вам потом когда будет открытая сценария я, я это привилегию сразу дам потому что я главный админ тут у меня есть еще младший админ я могу его показать. Дискорд. Вот. Зевсплей. Вот профиль. Сейчас я отключу все. У меня 3К с 3077. А у меня, а у него Зевсплей 0238. Так что вот. Если, если вы захотите зайти на сядную, то я вас, если только пущу к себе и к, к, на какой то ноль, там у, с вами надо будет в ДС потом пойти и все обсудить, чтобы вы там ничего не взломали. Потому что да, даже если вы купите самый высокий донат наш или Дэнли Улиф Сноу, у нас у, у тебя будут все возможности, но кроме оп. То, что ты можешь там проявлять, можешь там, да, там разное можешь, что угодно можешь. Но, кроме оп, то, что ты, ты не сможешь там, сломать спаун, ты не сможешь там, что-то еще делать, что, что с опкой можно. То, что ты не сможешь это сделать, ничего. Потом в будущем будет здесь еще, NPC, когда это делаю я. Скупчик? Работает, вот, скупщик, здесь, здесь он передает, а здесь можно купить, то что вот, можно купить, например, я возьму себе, начислю, э, давайте, 750 тысяч. Вот, нет, еще один, ноль надо, вот все, нет еще, вот все, 750 тысяч, переходим вот сюда и покупаем, но это не 750 тысяч, конечно, но это где-то 7 миллионов, или нет, это, это даже это 75 тысяч. Короче, можете... Потом, может, я изменю, потому что вы можете покупать что угодно тут. Потому что я сейчас начислю себе, чтобы было тысяч. Все. Это я убеду. Все. Сейчас пока что нельзя заходить на него, но когда он будет готов, я все вам об объясню, это скажу. И, и, когда я, и когда можно будет зайти. Я все объясню вам. Так что... Ждите, когда будет наверное, открыть. Пока он в разработке. Ну и... Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и всем пока. Встретимся в новом видео. И еще раз, если кто-то хочет какой-нибудь донат отсюда, вот, с Вилджера до Рили really Улиф потом, когда будет сервер готов, я вам все выдам. Ну и мы прощаемся с вами. Всем пока.